В программе было заявлено четыре спикера, но, как вы, может быть, догадываетесь, ученые, они вечно что-то скрывают. И поэтому у нас есть пятый спикер, которого мы скрывали. Я приглашаю на сцену Александра Соколова, редактора портала антропогенез.ру, автора двух книг «Миф об эволюции и ученые скрывают», финалиста премии «Просветитель» и еще, что стоит отметить, его замечательная Передача, не передача, а как сказать, форум, ученые против мифов, стал в этом году лауреатом премии за верность науки. Еще раз приветствую, Александр. Спасибо. И Я попрошу свою презентацию. Друзья, сегодня мы с вами будем говорить о, может быть, самом отвратительном явлении, которое существует в науке, о так называемой критике. Но прежде чем мы начнем. Наш сеанс. Позвольте мне провести диагностику вашей ауры с помощью вот этого волшебного поплазского жезла. Пожалуйста, не сопротивляйтесь. Сканирую. Сканирую, сканирую. О, боги, демиурги, нейрохирурги. Чувствую возмущение векторного поля. <музык> чую сомнения, чую тревогу. Камень на вашей душе лежит. Критики без над вами кружит. Я знаю все про вас. Вы творили бессонными ночами. Вы отказывали себе в удовольствиях, забывали бриться и краситься. Вы пропускали йогу и даже, страшно сказать, не досмотрели «Игру престолов». Ваши родня в восторге от ваших идей. Ваши видео на YouTube собирают тысячи просмотров, а ваши коллеги на работе не дожидаясь второго напоминания, купили вашу книгу. И вот надо же было случиться. Критик окаянный плюнул вам в душу на своей страничке в Фейсбуке, или даже в радиоэфире, или даже в научном журнале. Он усомнился в вашей исключительности. Да, я знаю, критика — это крайне неприятно. Знаю по себе. Позвольте я вам напомню. Ну, Во-первых, я гений. Это не обсуждается. Во-вторых, критик считает, что в моей работе есть какие-то ошибки. То есть она что не идеальна, смотри пункт один. Эти ошибки, если они есть, нужно исправлять. А это трата калорий. Много ошибок, много калорий. В конце концов, а как же быть с моей революционной концепцией? Она что неверна, смотри пункт один. Ну и, наконец, критик настолько слеп что не видит сияние вашего гения, то есть он не уважает вас, а, может быть, метит на ваше место. Неудивительно, что вы в смятении, вы забыли о сне, потеряли аппетит, образ критика не идет из вашего сознания, и резко возросла ректальная температура. Вам просто необходим отворот от критики. Но ничего не бойтесь. Опытный, потомственный, в пятом поколении демаго-маг спешит на помощь. Я расскажу вам о древнем искусстве Димаго магии и познакомлюсь с десятью древними, крайне сильными ритуалами стопроцентного отворота от критики. Но, чтобы эти заклинания э, были эффективны, их произносить и читать, и писать должны не только вы, но и ваши поклонники, ваши последователи в интернете, везде, где они только увидят упоминания вашего критика, они должны, не читая и не задумываясь, как можно быстрее написать в комментариях несколько заклинаний. Такая магическая стратегия называется «Хо-магия», ее исполнители называются «Хо-маги» или ласкательно-уменьшительно «Хо-мечки». И давайте перейдем к ритуалу первому. Игноранус тотальная. Для этого ритуала вам понадобится чаша со святой водой, без ГМО, свеча на убывающей луне. Напечатайте на листке бумаги имя вашего критика как можно более мелким шрифтом Comic Sans и подожгите эту бумажку а затем затушите в святой воде, приговаривая, как огонь воды боится, как огонь в воде тухнет, так и разум мой критики сторонись, избегай, к ней дорогу забывай, писем не открывай, из друзей удаляй, в черный список добавляй. После трехкратного исполнения этого ритуала тревожные мысли о критике покинут вас. Но для закрепления эффекта вам нужно обеспечить себе обстановку, когда ничто не должно напоминать вам о существовании критики. Как можно скорее удаляйте любые комментарии, хотя бы отдаленно намекающие, что критика реальна. Переходим к второму ритуалу. Оглуплянус врыванию. Этот ритуал полезен, если критик считает, что нашел в ваших трудах много ошибок. Выберите из замечаний критика одно, самое незначительное, переформулируйте его в издевательской нелепой форме, напечатайте на заговоренном принтере и на убывающей луне рвите его в мелкие клочья, приговаривая, как бумага рвется, так смешна, смехотворна придирка твоя, эта придирка слаба, а другие еще слабже. Тревоги мои не стоят, а потому не тоскую по ним, не горю. Когда вы выполните этот ритуал, улыбка сама растянет ваш рот до ушей. Неприятные ощущения в нижней части спины уйдут навсегда. Но мы переходим к ритуалу третьему. Блохологус придиранию. Для этого ритуала вам понадобится блоха или иное мелкое насекомое. На убывающей луне в безлюдном месте возьмите эту блоху в кулак, Заведите руку за спину и произнесите «Критик блох ловит, а в суть не зрит, Пусть в огне горит!» И сожгите блоху. После того, как вы проведете этот обряд, вы поймете, что эти ковыряния в запятых никак не влияют на ваши революционные выводы. В конце концов, ошибки, помарки, искажения источников — это неизбежный атрибут гения. Они только оттеняют вашу уникальную способность сквозь ворох фактов и деталей видеть саму суть вещей. Переходим к ритуалу следующему, более древнему, я бы сказал, неандертальскому «Транзитум персоналис». Для этого ритуала вам понадобится видео с выступлением вашего критика. внимательно просмотрите его, стараясь обращать внимание на дефекты внешности, изъяны речи этого негодяя и через какое-то время твердый внутренний голос станет задавать вам вопросы. а не слишком ли редкие у этого критика волосы? А не в очках ли он? Не слишком ли велик его нос, не слишком ли противен его голос? Не выглядит ли он как чужак на нашей земле? <рик> Не кажется ли вам смешной, нелепой его фамилия? Можно ли ее прочитать неправильно? Запомните это неправильное произношение и всегда впредь называйте вашего критика исключительно так. Присмотритесь к цвету его лица. Обращайте внимание на нелепую одежду, дурацкую прическу, отвратительное поведение этого хама. Выберите в, этих, в этом видео эпизоды, когда ваш критик выглядит наиболее нелепо, ну, например, вытирает под солба или, отвечая на сложный вопрос, говорит: э -э", просматривайте эти эпизоды снова и снова и постарайтесь запомнить приятное ощущение. Поделитесь этими моментами с вашими хомячками и насладитесь их веселым улюлюканьем. Нарисуйте сами или попросите кого-то из поклонников изобразить озорную карикатуру на вашего критика, ну, может быть, например, в виде крысы, и на убывающей луне спустите эту карикатуру в унитаз, произнеся заклинание. «Ты, лысый, очкастый, в мятом пиджаке, зануда, наркоман и неудачник, пришел к твоей критике нежданчик, голос твой слаб и смешна твоя рожа, слушать тебя негоже». Будут все тебе бояться, сторониться и отходить. Фу, таким быть! Слово мое твердое, нерушимое. Аминь. Проведя этот ритуал, вы уверуете в то, что такие отбросы общества, как ваш критик, недостойны какого-либо внимания. И вам не нужно специально обучать ваших хомячков этому древнему искусству, потому что умение находить... Внешние изъяны и придумывать обидные клички знакомы любому с детства. Но если вас еще не покинули тревожные мысли, вам поможет диверсию рептилум очень сильный древний ритуал. Для этого понадобится портрет Гитлера, доллар, эмблема масонов и несколько флагов недружественных государств. На убывающей Луне. «Разложите на столе эти изображения, пригвоздите каждое булавкой и произнесите следующие слова. Ложа масонская и рептилия тевтонская, заговор сионистический и Гитлер антарктический, гидры инфернальные и ученые официальные». Все враги рода человеческого, кто моего критика, клевете научил, кто ему за навет заплатил, утяните его в пучину в глубокие темные омуты, наденьте на него каменные хомуты, чтобы никогда ему не всплыть и о величии вашем забыть. После этого ритуала вы поймете, что ваш критик – это всего лишь пешка в тайной глобальной геополитической игре врагов русского народа, и государственности но для закрепления ритуал номер 6 заведу с шварцем для исполнения этого ритуала понадобится маленький черный камешек пустое помещение на убывающей луне зажмите черный камешек в руку и киньте через левое плечо приговаривая Зависть черная к моему уму и таланту, к красоте моей, к умению одеваться, жизнью наслаждаться и латынью изъясняться. Зависть к Ломоносову великому и Теслесон великому, зависть к предков обычаю и славяно-ариев величию. Перейди, зависть, в камень черный изгинь, пропади, с чем пришел, до того уйду». И я уверен, проведя этот ритуал, вы почувствуете, что весь этот нелепый демарш, эти жалкие потуги критиковать вас, вызваны единственной причиной завистью этих неудачников к вашему ослепительному успеху. Следующий очень древний индейский ритуал, с шоумэнио, он чем-то сродни древнему обряду, который проходили воины перед поединком со смертельным врагом. Поэтому вам понадобится копье, шпага или бейсбольная бита. Не помешает также группа хомячков, подзадоривающих вас. Вы должны исполнить воинственный танец. Я не буду. И когда вы почувствуете прилив необычайной драчливости, направьте ваше орудие, в сторону воображаемого критика, и как можно более грозно кричите. «Всякую стену пробиваю, всякую цепь разрываю, всякую логику разрушаю, всякого критика на корабье вертел. Ты критик жалкий, нытик, явись передо мной, как паралитик, и скажи все слова поганые. Коль не боишься, а коли трус, беги, как за этот волков, и молчи до скончания веков». Запишите этот ритуал на видео и поручите вашим хомячкам отправить его вашему критику любыми путями. Заспамьте его, пусть трепещет. Но, если по-прежнему тоска гложет вас, вам положит носиус задиранию. Для этого ритуала вам понадобится головной убор, ну, лучше всего корона. Ну, кроме того, вам нужно постараться вспомнить и слегка приукрасить ваши былые, реальные, вымышленные заслуги. На убывающей Луне наденьте корону, направьте ваш нос на полярную звезду и, раздувая щеки, как можно более важно, скажите «Я почетный член Академии региональных, национальных и межконфессиональных. Я профессор на Земле и на Луне». Автор 500 монографий и ста эпитафий. Я выступал в музеях и колизеях. Дипломы и награды на 400 килограммов. Да ты столько не знаешь, сколько я каждый день забываю. Проходи, убогий стороной. Не родился еще достойный спорить со мной? Проведя этот ритуал, вы уверуете, что ваши блестящие заслуги делают вас недосягаемым для любой критики. Но для закрепления эффекта, чтобы убедить в этом и ваших хо-мечков, найдите для себя короткий, хлесткий, эффектный титул и всегда называйте себя так в третьем лице. Например, маэстра. пишется с большой буквы. Обратите, кстати, внимание, как блестяще использует этот прием известный ДНК-демагог Анатолий Клесов. Давайте на чистоту. Хотя я не люблю бриться регалями регалиями, но они объективная реальность. Вы кого сравниваете? Я академик Всемирной Академии, созданный по инициативе Эйнштейна. Академик Национальной Академии, лауреат разных премий, в том числе Госпремии СССР по науке и технике. Автор сотен работ, большинство из которых написал сам. И кого вы мне неявно противопоставляете? Каких-то который является мой полный отстой, серость. Ну что сказать, браво, маэстро. Но теперь мы переходим к тяжелой артиллерии. Древний, эффективный обряд Бруно, Пригоранус. Для этого обряда вам понадобится кусочек сахара. Возьмите сахар в руку и произнесите над ним следующие магические слова. Бруно на костер шагает, Мендель горох сажает, Менделеев спирт разбавляет и разводит, Эйнштейн из Прусской академии выходит. Мы, дилетанты, смелые новаторы, вы, академики, Истинные узурпаторы. На зарплатах сидите, парадигму менять не хотите. Чур меня, чур, затупись, окам и нож, мою гипотезу не трожь. Если вы будете носить этот сахар с собой, вас никогда не покинет уверенность, что только боязнь потерять теплое насиженное местечко и щедрый грант мешает официалам узреть ваше сияние. И, наконец, если больше ничего не помогает, точно поможет стрелка перевода спекулум. Для этого ритуала вам понадобится зеркало ну, или смартфон с фронтальной камерой. На убывающей луне посмотрите в свое отражение и постарайтесь представить, что там отражаетесь не вы, а ваш критик. И затем, грозя ему кулаком, грозно произнесите «Рыщет свинья непотребная, рыщет!» изъяны в чужих трудах ищет, хочет накликать беду, да я у тебя еще больше ошибок найду. Моих ошибок капелька, твоих океан бескрайний, а потому тревога моя к тебе перейди, метод научный уйди, сомнений моих не буди. Проведя эти 10 ритуалов, я должен выполнить контрольную диагностику вашей ауры. Пожалуйста, не сопротивляйтесь, будет немного больно. Никаких возмущений поля. Тишь да гладь, да Божья благодать. Подождите, подождите-ка, подождите, подождите. Сытые Дарвины, чарес и его разум. Вот террас. волшебный жезл указал на меня. Выходит, все это время я говорил, о себе, легко и приятно смеяться над кем-то, и совсем иное дело попытаться различить тревожные сигналы, злокачественные ростки в самом себе. Быть может, как раз в эту минуту кто-то здесь, а вдруг я, вступил на опасную тропу, несколько незаметных шагов и родится очередной демаго-маг. Но есть надежда, что Пока мы не утратили способности адекватно реагировать на критику, пока мы можем смеяться над собой, есть хороший шанс, что мы не свернем. В целях самогигиены я рекомендую вам время от времени проверять свои реакции. Да поможет нам сила настоящей науки. Большое спасибо, Александр. Теперь у нас вопросы, а, и за лучший вопрос книжка в подарок. И Дарвин. И Дарвин в подарок. Работы. Поднимайтесь, пожалуйста. к вам Краснова. подойдут волонтеры. А, волонтеры вот, подняли руку в третьем ряду. Подойдите, пожалуйста, девушке. А что если ритуалы производить на возрастающей Луне? Это на возрастающей только приворот, понимаете? То есть, если вы хотите притянуть критику, тогда все то же самое, но на возрастающей луне. Ну, с такими вопросами, с такими запросами ко мне не обращались еще ни разу. Пожалуйста. Я, кстати, не вижу, поэтому если вы подошли кому-то, а вот тут машут рукой. А, а если наверху у вас кто-нибудь есть с вопросами? Ну, подойдите пока вот к молодому человеку. Есть кто-то с микрофоном? У к сожалению, свет светит в глаза, поэтому Тут я не все руки вижу. несколько давайте, вопросов. Давайте волонтеры а, будут решать Вопрос. Все. А, ладно, на возрастающей луне мы можем притягивать критику. А что делать во время полнолуния и новолуния? Являются ли какие-то пограничные условия достаточными для выполнения подобных ритуалов? Ну, для, вообще, для усиления действия этих ритуалов луна роли не играет, но иногда полезно привести себя в измененное состояние сознания. Ну, то есть, например, э, сушеные мухоморы, выжимка из поджелудочной железы сумчатого дьявола или 3 литра охоты крепкая. Но, главное — добиться такого эффекта, чтобы любой текст расплывался у вас перед глазами. Тогда все будет работать. Астрономический вопрос. В Южном полушарии на какое созвездие лучше ориентироваться при задирании носа? Нет никакого Южного полушария. Вы что? <звы> Еще вопросы, пожалуйста. А каким заклинанием лично вы пользуетесь? Это провокационный вопрос. Я, как, как, как любой опытный Демаго-маг, я свои секреты никому не выдаю. Пожалуйста, еще вопросы. Ну, вот всем известно, и, кстати говоря, многие авторитетные ученые с этим согласны, что вместо короны для проведения ритуалов лучше использовать шапочку из фольги. Как вы считаете? Ну, у меня были разные варианты. Треуголка, шапка Мономаха, ну вот, да, фольга тоже подойдет. Пожалуйста. Что делать, если все критики мира сговорились против тебя и вместе напали? Вы знаете, если я отвечу на ваш вопрос, я просто с этой сцены живой и не уйду. Поэтому следующий вопрос, пожалуйста. А, а можно э спросить? У нас все что, все, что мы распечатываем, должно быть распечатано на заговоренном принтере. Как его заговорить? Конечно. А это только за, за деньги. Отвечаю только за деньги. Подойдите ко мне потом. Договоримся. Саш, а фронталка любого смартфона подойдет? Ютафон подойдет? Ну, главное, чтобы этот э, смартфон был произведен людьми, которые соблюдают субботу. Тогда подойдет. Что делать, если критиком для себя являюсь я сам? Все то же самое. Ну, правда, тогда есть риск, что вы окончите свои дни пациентам некоторых принудительных лечебных заведений, но, в принципе, от гениальности до безумия, говорится, всего один ритуал. Пожалуйста, еще вопрос. Можно вот сверху. А как взрастить популяцию хомячков достаточную? Вы знаете, они приходят сами. Они Тянутся. Ну, должна быть некая харизма, э, безумный блеск в глазах, э, немного растрепанности. И эти люди должны услышать от вас то, что, как они считают, э, они и так уже знали. Например, э, допустим, женщина глупее мужчины, потому что у нее мозг меньше. Вот Это можно ну, вот после меня будет коллега выступать в трэш он, думаю, про это лучше меня расскажет. Но они сами появятся, потому что всегда на конспирологию есть спрос и на различные массовые стереотипы. Это то, что называется подтверждение предубеждений. Пожалуйста. Извините, а вот вы сказали про галлюциногенные грибы, либо охота крепкая. Можно ли просто использовать продукт из ГМО? В таком случае. Но лучше всего, если это будут сушеные мухоморы, выведенные с помощью генной инженерии. Ну, возможно, Александр Панчин посвятит какую-нибудь свою дальнейшую научную работу выведению таких грибов. Ну, желательно, чтобы они были каким-нибудь приятным ментоловым вкусом. Помидоры с геном демагога. Да, пожалуйста. А возвращаясь к хомячкам. Вот ты их завел, ты их развел, а тебе же чем-то их надо кормить? Чем именно? Ну, их можно кормить обещаниями. И... Как раз для обещаний закон сохранения энергии не выполняется. Поэтому никогда ваши, ваш фонтан никогда не иссякнет. Пожалуйста. Да, у меня есть вопрос. А вот как, если на вас использовали ваши заклинания, их можно отразить, чтобы самому защититься от них? Ну это же нелепо. Зачем, Зачем кому-то использовать против вас заклинания? Вы же гений. Серьезный вопрос. Вы сказали, что он к А это более не серьезное? Есть спрос, наверное. Как вы считаете, почему на нее всегда есть спрос? Значит, серьезный ответ. Судя по всему, просто людям очень, скажем так, не все люди заняли в своей жизни, в обществе, такое место, которое они для себя, сказать, видели в мечтах, будучи подростком, юношей не всегда не у всех это получается и дальше есть несколько вариантов ответа один вариант что я что-то делаю не так но это обидно а другой вариант он банально заключается в том что мир устроен неправильно но он не просто устроен неправильно а весь мир ополчился против вас и вот в этом плане идеи конспирологические они очень как бы, гармонично ложатся на вот такой вот на этот субстрат такой поэтому да конспирология всегда в почете всегда хорошо продается и крайне сложно опровергается. Давайте последние два вопроса, и мы будем двигаться Может? дальше. Можно, да? Да, первое, спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Как вы относитесь к такому способу профилактики критики, как отключение комментариев? Насколько он честен по отношению к критикам? Ну, несколько... Иногда я и сам им пользуюсь. Ну, просто, ну, просто, скажем так, некоторые наши видео вызывают такой поток значит, народного творчества, что ну, либо нужен специальный человек, который просто сидел и это фильтровал, но если человека такого нету, то ставим на модерацию. Ну, в свое время Чарльз Дарвин сказал, что он очень рад, что избежал полемики. А вот еще вопрос. А накручиваете ли вы дизлайки критикам своим? Нет, ну для этого тоже есть специальные обряды. Ну, наверное, следующую лекцию я посвящу, как так, призвать дизлайки на конкурента. А что делать, если твой гнусный критик оказался уважаемым тобой человеком, например, Путин? Ребята, ну еще раз, у меня дорога моя жизнь <смех> и моя карьера. Спасибо, друзья. Так, я, я должен, должен еще... должен выбрать последний, какой-то какой вопрос, который тебе больше всего понравился? Мне про, вот один из первых был про восходящую луну. Про восходящую луну, один из первых. А, про... Волонтер, кто-нибудь, может попросить? Небывающую. Да. А, или... И да. бюст святого Дарвина кто... от меня. Большое спасибо, Александр. Я вам передадут книжку. потом можно подойти. Я именно сделаю автограф. Там пока он общий для всех. Еще раз давайте поблагодарим Александра.